Где находится крупнейшая алмазная биржа? Израиль. Именно эта валюта была в обращении на Луне, когда Незнайка туда прилетел. Фертини. Откуда происходит название лира? Фунт. какой стране принадлежит индекс акций НИККЕЙ? Япония. Сколько членов в составе Совета ФРС? Семь. Франция ЭКЮ, Испания ЭСКУДО, Италия СКУДО. ЩИТ. Название аукциона, использующего способ понижения цены. Голландский. Как называется налог, связанный с ввозом товара из-за границы. Таможенные пошлины. Как называли деньги в Шотландии в 16 веке. Шляпы. Эмиссия необеспеченных денег – это федуциарная эмиссия. Какая старейшая финансовая газета в мире? Financial Times. Где впервые появилась круглая форма металлических денег? Рим. На одной из банкнот этой страны изображен летящий на гусе мальчик. Что это за страна? Швеция. В какой стране существует налог на телевизоры? Великобритания. Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока? ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ бумагами. Как называлось должностное лицо при Петре Первом, задачей которого было придумывать новые налоги? Прибыльщик. Как называют биржевого спекулянта, играющего на понижение курса бумаг? МЕДВЕДЬ В какой стране стали впервые использовать бумажные деньги? Китай. Кто время от времени отбирает ценные вещи у Диего Марадоны в Италии? Полиция. Из чего состоит бумага, которую используют для производства банкнот? Хлопок, лен. Как называлась табличка, которую устанавливал кредитор на земле должника в Древней Греции? Ипотека. Как зовут первую женщину, ставшую главой МВФ? Кристиан Лагард. Какой банк установил первый банкомат классического типа? Барклайс. Власти Бельгии, установившие этот налог на барбекю. Какая женщина удостоена портрета на денежных знаках США? Марта Вашингтон За доброту Полная замена старого соглашения новым называется обрагация. Сверхдоход за природные ресурсы в экономической теории называется Рента. В каком году были придуманы первые банковские карты? 1880. Какая валюта используется в Швеции? Крона. Украинская гривна по трехбуквенному международному сокращению валют. Уах. Французский король Генрих IV настолько это любил. Чеснок. выделите из приведенного перечня наиболее ликвидный актив наличность если купюру этой страны разорвать пополам Австралия как называется национальная валюта Армении Драм. В каком веке в России выпускались бумажные деньги Керенки? В 20 -м. Больше века длилась судебная тяжба, наследство закончилось. Между понятиями денежная масса и денежная база, денежная масса превышает денежную базу. Выходцы из какой страны составляют 6% от общего числа американских миллионеров? Россия. В 2012 году Дуг Итон, 65-летний американец, именно таким образом отметил свой день рождения, раздавал деньги прохожим. Этот миллиардер от мира моды занимает третье место в мировой рейтинге, владея состоянием в 57 миллиардов долларов. Амансио Ортега. В каком году было сооружено первое специальное здание для биржи? 1531. Финансовые риски это вероятность потери.